В виртуальном или реальном мире мы живем. Сегодняшняя реальность — полная отстой. Все пытаются из нее вырваться, поэтому ты увидел будущее, а затем создал его. Он дал нам возможность сбежать отсюда в мир под названием «Оазис». Люди заходят в «Оазис», потому что могут делать здесь что угодно, но остаются в нем, потому что здесь можно стать, кем захочется. В этой игре можешь быть судьей, бизнесменом, студентом, приставом или учителем. Какую роль выбрать решаешь только ты? Высоким, красивым, пугающим, другого пола, инопланетной расы, реалистичным или мультяшным. Выбор за вами. После большой войны была создана искусственная зеленая зона за пределы которой, если вырваться, преодолев все прелести игрового лабиринта, если оказаться за стеной, преодолев Антарктиду, то что мы увидим? активная и выглядит так будто ей уже лет двести и что это значит что кто-то серьезно испоганил мир но пока речь не об этом мы говорим о игре внутри зеленой зоны Миром правят не деньги, это иллюзия. Миром правят внимание людей, а как толпа мыслит, такая и реальность. И вот на протяжении трех веков главные баталии проходят даже не в договорных войнах и революциях, а именно в войне за то, как нам думать и во что верить. Какова реальность на самом деле должна быть? Какая реальность должна нас окружать? Виртуальный или реальный? Люди, с которыми мы общаемся, и это главная война, которую мы постоянно проигрываем, усугубляя реальность, в которой мы живем. А все остальное — банковская диктатура, братоубийственное сражение — это последствия проигрыша. Почему мы проигрываем? Нет того, что информационное сопротивление не дорабатывает, ведь стать информационным бунтарем это не работа, а всего лишь хобби, личный выбор, свое личное мнение, самопожертвование и можно даже сказать призвание, тут не каждый за этого возьмется. Оградив себя словами «У меня есть личная жизнь» и так далее. И это неплохо. Вот так на протяжении трех веков в системе есть везде наши люди. На всех уровнях игры. Но почему мы проигрываем? Потому что главный ресурс – это не деньги, а наше внимание. Другими словами, это энергия. И чтобы этой энергии, этого ресурса у кого-то было больше, кидаются все силы и возможности паразитов. И разумеется. Шестерки. Шестерки работают на IOI. Innovative Online Industries. Быстрее. Mm -hmm. Интервью вам не даю. Не даете интервью? Нет, прекрасно знаете. Mm -hmm. Кто спрашивает-то вообще? Интервью. Не будете говорить фамилию? Я вам что интервью должен давать, что ли? Я вам не попугаю, чтобы повторять. Mm -hmm. Я не попугаю, чтобы 10 раз повторяться. Мне приказали. Ага, согласен, согласен с тобой. Мне при приказали. Коша хороший. Коша хороший. Оля, попугай, поднимайся. Понял. Не с тобой А ты девушка? Кажется, это Артемида. Артемида? Потрошила шестерок? Я видел все ее прохождения, все ее стримы на Твиче. Это она? Точно она? Кто такие паразиты? Мы называем их шестерками, потому что таково правило корпорации. Двери, Никаких финансов, только номера. Зачем вам моя фамилия? Синлангар? Нагрудного знака. Говорите, диктуйте. Зачем мне его диктовать? У вас что, телефон плохо с ним? Значок где нагрудник? Нам не нужно. Не надо снимать, снимать не нужно, пожалуйста. Почему? Чтобы вы это будете выкладывать в сеть, а я вам запрещаю выкладывать в сеть. Ну и что? такую запретили теперь можно уже снимать не вот ну, соберись шестерка на точку возрождения это вторая по величине корпорация в мире с претензией на первое место вот почему они бросили все силы на то чтобы победить от того избавляйся от этих шестерок, не избавляйся, и они уже под другим номером. И найти подсказки, чтобы решить его Кто такие паразиты? Давайте скажем обратно. Есть создатель, который бескорыстно хочет подарить миру что-то прекрасное. А есть бизнесмены, которые желают ущерб всему, лишь для себя, извлечь выгоду. И это как на земле, так и на небесах. Если по-другому выразиться, это есть посредники. Как в небесах, так и на Земле, в нашем многомерном мире есть создатели, а есть торгаши. Я не буду устанавливать правила. Шестерки знают все о том, что я говорю. И они знают, к чему это ведет. Если ты создал что-то нужное интересное множеству людей, ты обязан установить правила. Доказательством к этому служат их немногочисленные, менее 2% комменты под роликами об их якобы обидах и то, что они оскорблены. Шестерки твердят это по шаблону, как на протяжении всех трех веков. Фанат видит хейтера, я знаю, что у вашего уха весь отдел оологии. Пью колу. Это, как правило, упреки за твердость призывы стать мягкотелами, утверждение, что видео неубедительны. Да, так и есть. В школах, например, подготавливают юных гениев к жизни, чтобы они стали первопроходцами или изобретателями? Нет. Их учат покорно сидеть и терпеть любую несправедливость и соглашаться с любой ерундой. У народа есть своя культура и народная промышленность, нет, она вся под паразитами. Даже медицина сегодня – это всего лишь бизнес. Так почему мы проигрываем? Люди, обратите внимание на простых людей. Обратите внимание на самих себя. Разве люди не заслуживают больше вашего внимания, чем бизнесмены, которые вырастали, как грибы после дождя, ради перетягивания энергии? Давайте вместе учиться и определять, где бизнес, а где маркетинг, а где настоящая живая сила. Которая и есть вы сами Вы сами поняли, что имеете полное право на свой голос и свое мнение Сегодня все мы все больше становимся твердыми в своем убеждении Что от услуг посредников все больше и больше мы сможем отказаться с легкой силой Только так я спасу поврежденных Кто это поврежденный? Эксперименты с генетикой имели ужасные последствия Ты чистая генетически, чистая остальные повреждены а Фор? Поврежден.